Сегодня пятница, 22 февраля 2013 года, стадион «Авангард» тут вроде снег пошел Снег пошел 22 февраля 2013 года, а мы на катке Авангард. Народу сегодня побольше, хотя лед уже не влажнецкий.